Ученица четвертой обновления. все работает, спасибо за знание, только в личном все сработает, наоборот, стараюсь накапливать энергию, делаю практики, есть мужчина, отношения сложные, разводе очень хочу создать семью, стоит ли продолжать практики, бороться за отношения, стоит продолжать, Юлия Баженова, вы молодая, красивая женщина, у вас будет очень хороший мужчина, будет ездить на дорогом автомобиле, будет вас везде катать, возить, такой темненький будет почему-то, будет очень вас любить.